Добрый всем день! По вашим просьбам давайте разберем сегодня упрощенную версию промеров функциональных, которые позволяют вам контролировать свое текущее состояние и анализировать динамику, что было вчера, что сегодня, что завтра, что через месяц и насколько улучшаются показатели функционального статуса. Как правило, пациенты приносят улучшение по метаболическим параметрам, по системе квадрантов метаболических, по моче, по слюне. То есть биохимия идет на улучшение, а вот адаптивные возможности. Еще один лист в системе метаболического контроля показывает, дает заключение о уровне стресса, об адаптивных возможностях организма и о способах, способах переживания острого и хронического стресса. Так вот, эти данные, как правило, бывают плачевные, поскольку человек, он живет под потребности, довольствуется малым, стало лучше, и слава богу, а что процент возросшей эффективности нужно инвестировать в дальнейшие плюс 110 процентов возможностей физических человек забывает так вот этот экспресс-лист промеров он позволит тем кому интересно именно развиваться дальше и смотреть что с ним происходит и сдвигается ли он с места или просто идут улучшения по устранению симптомов, по снятию диагнозов. Как работать с таблицей? Вы уже поняли, что все открывается, если в нормальной программе, в которой создавалась, в Excel, под Виндой, открывать, то вот первая самая ячейка – это фамилия, имя, отчество. Если вы работаете для себя, а не для врача, то никакой Никакой принципиальной значимости ячейка не имеет. Хоть Иванов, Петр Ильич напишите. Если вы отправляете отчет о промерах, то фамилия, возраст, дата, все нужно. Вбивается очень просто. Выбивается... Ничего сложного нет, все пишется нормально. Сохраняем структуру документа. Время через двоеточие просто редактируйте форму и ничего в ней не меняйте сохраняйте так теперь переходим практически все ячейки которые нужно заполнены должны быть заполнены выделены жирным красным и залиты желтым цветом, кроме вот стартовых показателей. Ну, здесь М, конечно, не надо писать муж, жен, потому что программа рассчитывает по четким определенным параметрам. На букву М срабатывает система пересчета по критерию пола. Если вы муж, жен написали, то система может просто не сработать и Расчеты будут кривыми. Возраст. Вес. Рост. Ну, тут ничего сложного нету. Я, честно говоря, искренне удивлен, зачем я все это делаю. Вот это заполнять не нужно. Оно вам и будет выдавать не те. потому что это все обсчитывается внутри программы. дальше переходим теперь измеряем первое давление систолическое ну допустим допустим 120 на 80 на 80 пульс допустим 70 все. И дальше точно так же заполняете все остальные ячейки, если делаете полный промер. Ничего я здесь менять не буду, только объясню, когда измеряется. Если вы утром по пробуждению встали, то в рубрику «Лежа» вносите те же самые данные. Если вы днем измеряете, то утренние данные остаются теми, которые вы внесли только что проснувшись, а дальше заполняете, отдохнув минут пять, полежав, придя с работы, допустим, полежали, успокоились, восстановили дыхание и измерили давление и пульс обычным тонометром лежа. После этого встали и уже накачивая манжетку, чтобы в момент перехода в вертикальное положение уже манжета начала спускать давление и мерить его стоя дальше сели в кресло на диван на стул померили давление дальше делаете задержку дыхания задержку дыхания и заполняете т1 в секундах это время до возникновения Первого позыва сделать вдох, когда только захотелось, но у вас еще есть уйма времени, возможностей для того, чтобы не дышать, включив свою волю. И дальше измеряете Т2, это когда вы сделали вдох, когда уже из последних сил не смогли. После этого сразу измеряете давление опять же, тем же самым тонометром систолическое, диастолическое это сидя делаете потом делаете 30 приседаний и сразу после этого ложитесь и лежа измеряете давление после того, как вы закончили измерять давление после нагрузки прошла примерно минута на время измерения вы Опять накачиваете тонометр и измеряете давление через минуту после нагрузки. Все, вся линия промеров выполнена. Занимает это ну, минут 15. Дальше вносите тип нагрузки физической, которая у вас на этот день. 1,2, если сидячий образ жизни и небольшая активность. При легких тренировках до трех раз в неделю 1,375, сюда вносите коэффициент. При интенсивных тренировках 1,55 и при интенсивных ежедневных тренировках 1,725. Это коэффициенты уже выверенные, которые позволяют пересчитать, Уровень основного обмена, уровень обменных процессов при нагрузке и соотнести с ними, что с вами реально происходит. Итак, все, вы заполнили все и таблица уже автоматически рассчитала все показатели. Поскольку здесь сейчас были вставлены показатели другого человека, другого возраста и другого пола, вы видите, как изменилась картинка. Изначально была картинка, если вы помните, если вы откроете шаблон, была картинка вообще с идеальным попаданием в зеленый коридор. 100 на 100. При таких промерах, которые соответствуют теперь моему возрасту, полу и весу, все показатели сдвинулись на сектор вниз-вправо. Это... Сектор тормозов ⁇ первая стадия торможения обменных процессов. С точки зрения сердечно-сосудистой системы, регулировка крови, наполнения органов и головного мозга, прежде всего, при таком типе отклонений, осуществляется повышением сосудистого тонуса и экономичной работой сердца. Сердце стучит не часто и не сильно. А давление держится в основном за счет экономичного сжатия сосудов и повышения давления. Но это неэффективный путь, потому что мозг получает эффективное кровоснабжение объемным кровотоком, когда массив крови протекает через сосуды, находящиеся и не релаксированы чересчур, и не слишком сжаты. Вот тогда с максимальным КПД кровоснабжается мозг. Если повышается сосудистый тонус, то кровоснабжение, давление это повышается, а объемный кровоток не увеличивается. И это приводит к нарушению мозгового кровоснабжения и головным болям. То же самое будет и у шустриков. Но у них, они уходят вот в эту сторону, вверх. Здесь регуляцией, Кровоснабжение органов и головного мозга занимается сердце, и оно берет чистотой, а за счет того, что адреналин перераспределяет кровь в нижние конечности и кровь оттекает в ноги, будем образно говорить так, то объем циркулирующей крови снижается, все ушло вниз, в нижние конечности, и теперь этот малый объем циркулирующей крови сердце пытается скоростью загнать вверх в голову. И это тоже неэффективно, это тоже снижение кровоснабжения мозга. Но теперь смотрим, вопрос всегда стоит о том, есть ли у меня гипертония или гипотония. Вот пока человек находится в коридоре, вот в этом, в центральном, где бы он ни находился, хоть в стороне шустриков, хоть в, торм... в стороне тормозов, никакой ни гипо, ни гипертонии нет. Гипотония – это все, что левее и ниже. Гипертония – это все, что правее и выше. Это Ситуация характеризует фазу напряжения стрессового и повышения резерва, мобилизацию всех сил. Первая фаза стресса, она может быть и у тормозов, но за счет еще большего усиления сердечной деятельности, большей тахикардии и незначительным повышением тонуса сосудов, что приводит к переходу из коридора нормотонии, в гипертонию, что встречается крайне редко. Редко я наблюдал людей, выходящих за пределы плюс 15, 115 процентов. Дальше за 115 процентов. Просто истинная гипертония, как и истинная гипотония, это состояние, несовместимое с жизнью. И когда человек говорит, что у меня гипотония 90 на 60, а у тебя какой вес? А у тебя какая нагрузка? А у тебя какие показатели... Вот тех параметров, которые обозначают физическую нагрузку. То есть, лишь комплексная оценка может сказать реально, есть ли гипотония, гипертония, усиление обменных процессов и торможение обменных процессов. Почему здесь заторможены обменные процессы? Да потому что кетогеника слабая, а кетогенику зажигает сердце, оно работает на жирах и мышцы. Если ни мышцы, ни сердце не работают, то жиры не используются и накапливаются в тканях, и формируется метаболический тип тормоза, который может быть норматоником, гипертоником, что чаще всего, и гипотоником, когда он полностью просел, и жидкости ушли в, в ткани, сформировали отек, ОЦК снизилась и тоже могут попасть в ситуацию гипотонии, но чаще у них все-таки гипертония. У шустриков наоборот чаще гипотония, чаще они сюда вываливаются. Почему? Потому что сердце избыточно полит липиды, а липиды вытягиваются. Основной липидный сектор в организме, помимо тех далеких залежей в жировой прослойке, это биологические мембраны, это границы клеток, оболочки. Из них вытягиваются жирные кислоты на энергообеспечение, и мембраны худятся, и все просачивается, утекает так называемый вытекший, прогоревший и вытекший шустрик с низким ОЦК, с дырявыми мембранами, с гипотонией, с тахикардией. Вот тип шустрика, как бы терминальная декомпенсированная фаза. Тормоз же, как правило, находится с заторможенными обменными процессами. Сердце особо не работает. Это человек не открытой души, у которого сердце горит. А он тонусом поддерживает, сосудистый, сосудистым тонусом поддерживает давление. Много токов не нужно, липиды жечь не нужно, сердце липиды не палит. И вся тушка работает на сахарах и сахарах. Кислорода мало закачивается, экономный тип, поэтому достаточно брожения, но брожение дает очень мало энергии, всего две молекулы АТФ с каждой молекулы глюкозы. Плюс при брожении автоматически не работает кетогеника, либо глюкогеника на сахарах брожения. И если кислород поступает и сахара горят, то они проходят весь цикл от анаэробного гликолиза до аэробного гликолиза уже в митохондриях, до СО2 и H2O. Если тормоз не раскачивает тушку на потребление кислорода, то он бродит на фазе анаэробного гликолиза в цитоплазме, накапливая молочную кислоту. И в цикл Крепса ничего не входит, там перезатарены дегидрогеназы, гидридами, водородом, электронами, протонами. И ток там стоит, там конвейер загружен полностью, не двигается. Поэтому все, что можно делать, как-то разгружать этот конвейер, это переводить пируват в лактат и освобождать цепочку, чтобы дальше глюкоза хоть как-то бродила и формировала хоть немножечко АТФ. Вот два типа шустрики и тормоза с точки зрения метаболики и с точки зрения функции, как легко и просто посмотреть по функциональным проявлениям, к какому типу относится данный тип СБК. На правом графике типично показано, синее это сосудистый тонус, красное это сердечная деятельность. Вы видите, что при таких параметрах которые вот здесь умозрительно я внес, они говорят о том, что, братец, ты тормоз, первая фаза декомпенсации ушел в сторону, это вторая, это третья, дальше уже несовместимая с жизнью. Здесь тоже очень тяжело, как правило, процентов 40 основного обмена работает организм. Здесь же видно пофазно, утром по пробуждению, лежа, стоя, сидя, Задержка после физической нагрузки и через минуту после физической нагрузки. В норме большая часть параметров должна быть центрована, как в том тестовом графике, который в раздаче лежит, около 100%. Это идеальное соотношение 100 на 100. 100 работы сердца и 100 сосудистого тонуса. Тогда максимально, помните вот это вот, Кривая распределения. Максимум КПД в серединке. А на физической нагрузке должно до 150 подскакивать за счет сердца. И потом опять быстро приходить в норму. Здесь вы видите картина такая, что человек проснулся уже напряженный, со слабым сердцем, с повышенным тонусом. То есть он проснулся, этот мир его напряг. Дальше он стал потихонечку раскачиваться, и в течение дня его показатели улучшились. Эта картинка типичная для такого тормоза, который с трудом просыпается, медленно раскачивается, и лишь к вечеру, к самому концу, и при физической нагрузке, когда он уже раскачался, параметры приближаются близки к 100%. Хотя на самом деле здесь вот, его показатели должны были выскочить вот сюда на 150% уйти. А они только к концу физической нагрузки подтянулись к 100%, которые должны быть в спокойном состоянии. Теперь смотрим дальше. Что еще у нас есть? Вот у нас график, который показывает, вернее табличка, которая показывает значение процент, обменных процессов, уровень метаболизма, основного обмена и обменных процессов в течение дня при разных типах функционирования, в проценте от физиологической нормы на данный рост вес при данной физической нагрузке, то есть вот все, что вы вносили, обсчитано. И здесь, уже не задумываясь, вы смотрите, по пробуждении уровень основного обмена оо 68,5%, то есть на треть снижены обменные процессы, это что? Это тормоз, у тормоза медленно идут обменные процессы, заторможены. на треть ниже, чем они должны идти. Дальше, обсчитывая показатели лежа, сидя, стоя, мы видим, то есть это основные виды деятельности, которые человек по ходу своего дня обычного. Он лежит, сидит, стоит. Ну, еще физическая нагрузка, которой, как правило, нет. Большая часть людей работает сидячий образ жизни, офисный планктон. Так вот, лежа, сидя стоя, получается, в течение дня еще меньше уровень обменных процессов. А на физической нагрузке неадекватно не тренирован организм, он заваливается до 54% от уровня должных обменных процессов. То есть полностью детренирован организм. И еще один средний параметр – это основной обмен плюс лежа, сидя, стоя. То, чтобы оценить и утренние показатели – то, в каком состоянии тушка пробуждается, готовая к работе, 68%, и то, как она себя использует в течение дня. Так вот, здесь показатели вообще минимальные 53% при том уровне физической активности, которую проявляет организм. И общие все показатели суммированные 62%. В идеале дотянуть себя в зеленый коридор 100 на 100 на уровень максимального КПД. Тормозов ушустрить, шустриков утормозить. Поэтому вы можете заниматься чем угодно. Задача привести себя в балансное 5 d состояние, которое и по метаболической карте должна соответствовать идеальному 5Д состоянию мочи и слюны. правая часть таблички показывает не особо это интересно какой уровень калорий сгорает при каком состоянии основной обмен сжигает 903 килокалории лежа сидя стоит 1016 при физической нагрузке 1119 и средняя Основной обмен лежа сидя стоя 959 и как бы вот усредненные среднесуточные показатели 2013 это мало интересно на самом деле и примерный пересчет идет на количество грамм жировой углеводистой белковой пищи при нормальном их соотношении которые обеспечат суточные потребности по необходимости покрытия колоража. Но это опять это больше надумано, потому что если человек загажен изнутри, ему колораж нужен больше, который должен раскрутить систему детоксикации, пройти через заслонки, через ткани. То есть человек должен есть намного больше, чтобы получить очень мало из того что он съел. При чистом организме и максимальном кпД использования ресурса человек съедает очень мало а получает очень большой безвыхлопный выход только со 2 и H2O и никаких молочных кислот никакого недоокисленного энтропийного месива ничего не получает. Что еще здесь мы можем посмотреть? Это волевой коэффициент. Волевой коэффициент показывает, во сколько раз человек может преодолеть первичный свой запрос физиологический, желание вдохнуть от фактора некого неудобства, до момента, когда он уже умирает и не может, когда на автомате включается вегетатика и включает вдох. Как правило, люди очень часто себя жалеют и не доходят до истинных показателей задержки дыхания. Либо они просто не тренированы, либо в условиях гипоксии им нужен кислород, и любая задержка усугубляет их состояние, и они не могут долго продержаться. Поэтому практики задержек дыхания, они улучшают эти показатели как общее время задержки, так и волевой коэффициент. Но и порог возникновения первого позыва на вдох точно так же увеличивается при тренировках. Остальные параметры не столь существенны. Индекс устойчивости гипоксии. Есть таблички, в которых показаны нормативы, но это сейчас не столь интересно. Вполне достаточно вам для начала определиться, где вы находитесь, кто вы? Тормоз, шустрик, нормальный, здоровый человек, гипертоник, гипотоник, декомпенсированный, шустрик-гипотоник, гиперкомпенсированный фаза напряжения у шустрика, острый стресс. Фаза напряжения и гипертония у тормоза некое напряжение выше его приспособительных, как он привык адаптироваться в своем тормозном дисбалансе. А тут пришлось поднапрячься, и он чем умеет, он напрягается, он повышает давление, переваливается в сектор гипертонии. Шустрик, как правило, прогорает и вываливается в гипотонию. Ну и фаза декомпенсации, когда вываливается тормоз в гипотонию, как вам сказать, уровень обменных процессов будет низкий, те же там 40% от нормы, а у шустрика здесь будет 115, 120, 150%. Норма 100, если выше 100, это шустрик, основной обмен, если ниже 100, это тормоз. И среднюю сутку точно так же нужно смотреть. Иногда человек пробуждается, его колбасит, а потом в течение дня все нормализуется. А иногда человек пробуждается 100%, а в течение дня заваливается в один из видов дисбалансов. Поэтому этот график, эта табличка позволяет четко понять, что нас напрягает, что является стрессом и каким способом мы реагируем на ситуацию. На сегодня достаточно. Попробуйте, посмотрите, что у вас получится. Расскажите, соответствует ли это действительности вашей результаты тех промеров, которые у вас получатся. И будут вопросы, задавайте. Вот в таком формате, может быть, еще поработаем. Если будет действительный запрос и действительная активность, а не любопытство ради. До новых встреч. Анатолий Талалакин, Основы системной биорегуляции.